Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Один из огромного количества тортов без выпечки, который меня заинтересовал и понравился. В нем минимум основных ингредиентов. Вкусно и нетрудно. К чаю то, что нужно. Вареную сгущенку соединить с размягченным сливочным маслом. Это будет крем-прослойка для торта. Взбивать его не нужно, просто довести до однородного состояния. Форму застелить пищевой пленкой. На дно выложить немного крема, равномерно его распределить. Печенье окунать в молоко и выкладывать на поверхность крема. Печенье должно вобрать в себя достаточно влаги, но не до состояния губки. Молоко при желании можно добавить какао, а натуральное печенье заменить шоколадным. Покрыть слой печенья кремом и выложить новую порцию пропитанного молоком печенья. Между слоями можно присыпать измельченным грецким орехом. Продолжить выкладывать слои, пока не закончится печенье. Крема должно немного остаться для финального выравнивания торта. Накрыть всю конструкцию пищевой пленкой и в холодильник, лучше на всю ночь. После пропитки снять пленку, перевернуть блюдо с тортом. Оставшимся кремом выровнять бока и поверхность. Для красивого оформления присыпать измельченным орехом. Между прочим, без особых усилий получается довольно красивый результат. Такой торт не стыдно показать и гостям. На вкус тоже приятная нежная текстура, со вкусом любимой сгущенки. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянток!